Здравия, друзья, участники Рой-клуба и все обычные люди. У нас сегодня пришла новая партия шапок Глисона. Поэтому, кто заказывал, мы сегодня будем всем отправлять. Кто не заказывал, обращайтесь. Поэтому, что у нас на подходе еще едет 10 шапок. Вот сегодня приехало только 5. Я думаю, в ближайшие пару дней у нас они все разойдутся. И наши шапки Глиссона можно приобретать теперь за криптовалюту Призм. Кому это нужно, пишите в личку, обращайтесь и заказывайте наши чудо-шапки. После этого видео вы увидите, как применять эти шапки Глиссона и для чего вообще они нужны. Друзья, сегодня мы поговорим о петле Глиссона, что это такое как ее применять. Вот у нас пример головы, шейно-грудного отдела.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 в любых, командировках, в походах, везде можно найти какую-то перекладину, ветку на дереве и так далее, и растянуть себе атланту. Обращайтесь к нам за нашей продукцией, мы даем гарантию качества, больше пяти лет на нашу продукцию, консультируем, как пользоваться, и ведем профессионально вашу задачу, так скажем, проблему, решаем со временем, вы можете к нам обращаться по интернету, и мы будем вас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 Нашу физику, но и дух, и душу. Поэтому обращайтесь к нам за нашу продукцию и будьте здоровы!